Всем привет! И сегодня у меня небольшой обзор на вот такой вот цепной редуктор для двигателей бензотриммеров. Мне данный редуктор потребуется для сборки новой маленькой машинки с двигателем от бензотриммера. В принципе, этот редуктор цепляется к двигателю любого бензотриммера и с выходной звездочки снимается мощность для привода чего угодно. Много кто собирает, например, бензовелосипеда. Маленькие мотоциклы, может даже какие-то мотоблоки для обработки сада или чего-нибудь еще. Заказывал данный редуктор я на Авито, обошелся мне около 2000 рублей. В описании было сказано, что данный редуктор подходит для двигателей с объемом 43, 47 и 49 кубиков, но мой двигатель на 52 кубика от бензотриммера Patriot PT555 и с ним все прекрасно состыковалось. Редуктор окрашен порошковой краской. У него поверхность такая а-ля молотковая эмаль. Качество покраски хорошее, нигде не ни сколов, ничего я не видел. Есть, по этому параметру все шикарно. Крепится этот редуктор к двигателю на 4 болта М6. Расстояние между отверстиями 70 мм. Что так, что так. Диагональ 100 мм. Межцентровое расстояние между колоколом сцепления и выходным валом 90 мм. Звездочка на выходном валу. Вот это вот может меняться. В принципе, вместе с этим редуктором можно заказать такие варианты, как 11 зубьев. В данном случае 13, 14, 17, 19 и 20 зубьев. Но, как я понял, можно заказывать и звездочки других размеров, по желанию, на Али куча лотов. Если они по шлицевым размерам подходят, то можно поставить то, что нужно. Для замены нужно просто снять стопорное колечко, вот такое вот, разжимное, и по шлицам его снять. Не знаю, как будет по ресурсу, посмотрим. Но, надеюсь, хоть сколько-то оно проходит и не сломается после первого раза. Хорошему стоило бы замерить, например, твердость покрытия. Ну, не покрытие, а именно, есть тут закалка или нет. Но твердомера у меня нету, к сожалению, и это мы сейчас сделать не сможем. Выходной вал у нас 6-шлицевой. Наружный диаметр шлицов 13,8 мм. Внутренний диаметр 10,5 мм. Шлицевая рабочая часть... До колечка 10 миллиметров. По габаритным размерам. Длина полная 190 миллиметров. Ширина 105 миллиметров. По толщинам. Значит, общая толщина от вот этой плоскости до вот этого посадочного диаметра. Без учета колокола сцепления 64 миллиметра. Вот тут у нас 46 миллиметров. Без учета вот этого пояска до выходной вал вот тут 18 миллиметров сам колокол выступает на 6 миллиметров над посадочным буртиком по самому колоколу внутренний диаметр у нас 78 миллиметров толщина стенки 2 миллиметра глубина колокола до дна два с половиной миллиметра а ширина вот этот вот рабочей поверхности 18 миллиметров ширина вот этого поиска внутреннего штампованного вовнутрь около 8 миллиметров здесь меня немножко напрягло качество сварки видно поры внутри ржавчина судя по всему но хотя вся деталь она имеет такое вот оцинкованное покрытие ну, не знаю эксплуатация покажет посмотрим как будет по внешним характеристикам больше сказать особо нечего. Сейчас надо лезть внутрь и смотреть, что у нас внутри корпуса. Значит, сам корпус состоит из двух половинок. Как бы основной корпус, да, на который все крепится. И крышка. Они крепятся друг к другу вот этими болтами М5. Количество пяти штук. Я их уже за кадром снял. Затянутый был довольно хорошо, но тут не предусмотрены никакие негроверы, нету ни фиксатора резьбы, ничего. Я боюсь, что во время эксплуатации растрясет, поэтому, наверное, на синий фиксатор я посажу, когда буду уже ставить конкретно на свою машину. Так, снимаем крышку. Значит, что мы видим? Две звездочки ведущая ведомая, Цепь двурядная, ширина цепи 14 мм, шаг цепи 6,5 мм. Маленькая звездочка имеет 9 зубьев, большая звездочка 28. Значит, 28 делим на 9, у меня получилось 3,22. Тридатчинное отношение. Цепь, в принципе, натянута хорошо, но валы в одном подшипнике не очень жестко сидят. Видно, оно гуляет. Поэтому тут может надо оказаться, что цепь она вот так прогибается. Опять же, она не обязана очень жестко натяжку быть. Все нормально, в принципе. Надеюсь, слетать не будет. Тем более она двурядная. Потому что есть ее модификация такого редуктора с однорядной цепью. Я специально не стал брать. Взял специально два ряда. Есть еще аналог такого же редуктора, но с зубчатыми колесами, именно с шестеренками. Следует учесть, что он направление вращения меняет. То есть, и передачное отношение у него 5 единиц. Тут у нас 3 единицы. 3,22, как я уже сказал. В крышке установлен 2 подшипника. Z309. Это китайские подшипники. Толщина 8 мм, внутренний диаметр 10, наружный 26. Хотел посмотреть подшипники, которые вот в основном корпусе стоят, но, к сожалению, я это сделать не могу по, по такой причине. Для того, чтобы на них взглянуть, мне надо снять цепь. А цепь я могу снять только в том случае, когда я сниму звездочку и сниму колокол. Звездочку-то снять не проблема, а вот с колоколом возникли проблемы. Тут, судя по всему, было затянуто пневмогайковертом. Возможно, вот эти отверстия для какого-то и какой-то оправки, чтобы зафиксировать колокол от вращения при откручивании. В общем, открутить эту гайку у меня так и не получилось. Вот. Ну, на выходном валу подшипник с внутренним диаметром 15 мм. должен быть. А на этом, на этом не скажу. Ну тоже что-то вот в этом плане. Так. Нет, там надписи нигде не увидеть. Э -э Смазка цепи. Тут, ну как, по факту-то есть. Но ее мало. Уж я не знаю, как это будет на больших оборотах. Мне кажется, это все просто раскидает. И будет маленькая пленочка на самой цепи. Не более того. Э -э Скорее всего, я.. Вот эту смазку все вымою и заложу сюда нормальную, консистентную, какую-нибудь литол или что-нибудь в этом роде. Такая синяя смазка для цепей есть. Но возникает другая проблема. Тут нету никаких уплотнительных резинок, ничего. Придется сажать на герметик, иначе смазку просто выдавить наоборот. Вот. В общем, вот такой вот редуктор за 1800 рублей. В принципе, я хотел взять как можно более тяговитый редуктор, поэтому звездочку тут брал самую маленькую. Вот. Возможно, стоило взять шестеренчатый, потому что там больше передачные отношения. Но пока попробуем с этим. Ну что ж, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!